Безусловно, английский язык международный и главный. И это средство общения. Если мы говорим о языке как о средстве общения, то любой твой талант, любые твои возможности становятся достижимыми, если ты можешь общаться во всем мире с людьми, которых это же интересует. Неважно, хочешь ты быть врачом, или хочешь ты быть музыкантом, или хочешь ты быть даже артистом, хотя я считаю, что артистам труднее всего, но если драматически говорящие, это самое сложное. Работа интересная, адреналин ведрами. Люди, независимо от возраста, дети э, бывают чуть скованнее или, наоборот, более как бы, контактными. да, А взрослые все это рождает комплексы. Как только ты что-то не понимаешь, ты уже тихонечко сидишь, никуда не вмешиваешься вот, и испытываешь дискомфорт. Поэтому знание языка, это, я бы сказал, что это своеобразная степень свободы коммуникации. Поэтому с английским языком, если ты чем-то увлечен, то у тебя открыты все двери. Ты можешь заниматься... Тем, что ты любишь, можешь заниматься в том городе, где ты родился, где ты вырос, к которому ты привязан. Если ты понимаешь, что это не самый лучший город для твоей реализации, и есть места на земном шаре, где ты этим же можешь заниматься с большей эффективностью и с большей свободой, и реализоваться. Люди ведь все тщеславные. Если мы чего-то любим, мы чего-то хотим, то мы хотим доказать, что мы это умеем лучше других. Вот это как раз я могу, э, вернее, это не надо доказывать на базе моей профессии, потому что всю жизнь, сколько бы лет мне не было, я когда пробуюсь, э, когда я хочу сниматься, или мне, вернее, предлагают сниматься в кино, то, как правило, в кино э, существует период проб, где на одну и ту же роль пробуется несколько актеров, вот, и ты уже на этой пробе, которая, как правило, длится несколько часов, ты должен быть э, интереснее, эффектнее, и более подходящим для режиссера, для этой роли. Вот. Поэтому э, конкуренция – это вообще и есть, э, может быть, основное испытание. Если у обычных людей э, экзамены и пробы заканчиваются на уровне института, да, ну, средняя школа, ты экзамены сдаешь, тебя проверяют, и института, на, то в моей профессии экзамены продолжаются, ну, грубо говоря, до самой смерти. Как сделать английский любимым занятием вашего ребенка, начать говорить, получать пятерки с плюсом в школе? Узнайте на моем бесплатном онлайн-мастер-классе для родителей. Я уже ничего не понимаю. Так это он или не он? Не можешь потерпеть две минуты? Подробности под этим видео. Это желание быть лучше, чем те, кто тебя окружают. если перекинуться в мое детство, я помню, как я... Там, в пяти, 6 семилетнем возрасте я любил привлекать внимание, дурачиться, что-то петь, что-то показывать, еще что-то. И я помню свои ощущения. Мне главное было, чтобы на меня обратили внимание. Я еще тогда не думал об аплодисментах, но если на меня обращали внимание больше, чем на всех остальных, я понимал, что у меня все получается. Мне это очень нравилось. Я вот это называю тщеславием и очень характерным для этой профессии э, характерным качеством. Сегодня я чувствую вдохновение, господин пастор. Вот если ты стремишься победить всех окружающих и привлечь все внимание, то, наверное, актерская профессия – это твое. Наверное, то же самое и у музыкантов. Вот. Какие-то другие вещи, скажем так, сложнее и более профессиональные связанные с тем, когда человек решил стать врачом. Да. Я уже не говорю сейчас про политику. Про по... Я вообще не знаю, наверное, дети все-таки не мечтают. Хотя сейчас все, разные интервью берут, знаешь, говорят, чем ты хочешь быть? Хочу быть депутатом, дети говорят. Ну, китайцы, кстати, тоже, они хотят именно быть чиновниками. Чиновник. Их, их, да, цель. Ну, ну фантастика, но да. э, мне это всегда ужасно интересно, потому что этим заявлением и заканчивается диалог, потому что, а почему ты хочешь быть чиновником? почему ты хочешь быть депутатом? Вот. Но Потому что мы мы не, сейчас... не надо ничего делать, наверное. Ну, вот смотрите, мы <смех> сейчас с вами говорим в такое время, когда все возможно. Мой ближайший друг, мой коллега, я даже в каком-то смысле понимаю, что я э, провокатор его успехов. Вот, мой, э, он сыграл и моего сына в кино, я много раз оценивал его работу на сцене. Вот в одной из команд КВН, вот, и мы с ним много работали вместе на эстраде. А сейчас он стал президентом Украины, Вова Зеленский. Вот это яркий пример того, что вот эта кривая, которая нас куда-то... Mm -hmm. Я за него очень рад, и я знаю, что это очень трудно, и я знаю, что это еще невероятно, может быть, самая трудная профессия в мире, которой или он овладеет, или не овладеет. Мир намного богаче, курьер чем ты думаешь. ILS. Your